Проснулись сегодня с трудом, с трудом. В 8 утра. Собрали вот все вещи. У Женьки вещей уже стало больше, чем у меня. Сейчас идем завтракать. Отдаем мотоскутер. И заказываем такси. Едем в отель в Куалумпур. Смотрите на бодрую Женьку. Камера это Украинка у нас сегодня скромно питается, одними фруктами. Смотрите на ее довольное лицо. Вся болеет. А у меня вот... Не знаю, что это такое. Яблочный сок. Хрен кому вернешь. Никто не хочет принимать его назад. Поехал в одну контору, которую мне вначале давали, взяли сюда ехать. Приехал сюда, говорят, ехай обратно в ту контору. Бери там, давай его там. Женька теперь вся ходит, чтобы голых участков кожи не было на ней. Женьки теперь вся ходит, чтобы голых участков тела не было. На отель опять нападают обезьяны. Бананы стащили С завтрака. Все опять приехал, микроавтобусик розовый. Добрый, может, это прощай морю? Прощай мой. Ваше свидание было недолго тебе рада. Приехали в порт. Идем садиться на корабль. В этот раз корабль попался покомфортнее. Кожаные сидения. два, Два каюты. Но на улице выходить что совсем не охота. Что еще плыли хотелось, как на улице с мальчиком происходит. Теперь тут в холоде хорошо посидеть. Вот мы с Женькой доплыли до Луну. Да. Положай на дороге. Да, я теперь сплю везде. Что? Я теперь сплю везде, где можно покупать, спать. В любом положении. Каждую минуту урывать. Да. Yeah. Солнце прям все жжет, кожу все. Вот иголки мелкие в такая быстрее женщина не быстрее парковка стоила 29 с половиной ренгетов за 2 с половиной суток а я вчера обграбы порезала палец болит болит а сердце полощено кстати, Уламут довольно-таки красивый городок. Спасибо. Спасибо. 9, на бензин 95 стоит дешевле, чем в России. Место называется Букинг Миловатти. Тут вроде питомник обезьян. Обезьян тут вообще ручные. Не ручные, но прям вообще не может подходить спокойно рядом. А дети у них почему-то рыжие. У этих обезьянок. Сами серебристые, дети рыжие. Дети у них там-то... Сейчас. Ой, вон ручка торчит. Только их плохо видно. Идите, детеныши. Что? Пойдем купим что-нибудь сладостей. Пойдем. Знаешь, где такие смешные Берутся. Сразу дошел. Да. Просят. Только едят. Торчу чем. и так не открывай. Сзади, сзади, сзади, А, ну что, успокойся. У тебя банан есть уже. Да. Тихо, тихо, тихо, вдруг возьмем. Все-таки. Да, держи, держи. А, а ты а я не Я сейчас прыгай. поймешь, что тоже там можно. Эх, ну обиди. Друже. Жень своим другом. Как зовут же друг твоего? Эди. Эди? Да, Феодор сит mm -hmm. Это Олимпий. <свят> ну да, ты хоть это съешь, Господи. Давай, пока. Олимпий. Федор. Григорий, давай хорошо посидели, молодец. Ешь хорошо. Рыжих не будем гладить. Здесь тоже можно. Да, муж, наверное. Да. Молодец. Вот молодец. Пойдем. Давай пока, пацаны. Пацаны, пока. А обезьяны, кстати, называются серебристые лангуры. лангуры. Как кормили, не помню, только -то, закормили, -то вспомнил. Накормили всех обезьян. Женька спокойно, душой едет спать. Нож валил просто моментально, проливной. Заселяемся с Женькой в Face Suite. Отель пятизвездочный, написали... Кому-нибудь администратор что встретил нас в лобби Сидим, ждем В общем, заселились наконец-то Женька и дали нам ключ Пришлось, правда, как Как гости Машину ставить Поэтому пришлось выезжать и заново заезжать что Теперь 30 -й. Ну давай, по Снимаешь? Что меня? нас ожидает ни хрена себе поделаем. Ну давай. Да все тут заключим. Спальня. Даже даже не включай. Какой вид? Из окна. Вон башня видна же. Вот там Спальня. Ванная. Как женщины любят. Самая главная тема. Ванная. Слава богу, ванная. Ванная, душ. Вообще. Щепочки. Щепочки. Класс. Ой, стиральная маршрут вниз. Ты в второй туалет? Нет. А Нет. было это... Один и точно. Вот сведет. Листевой. По детским комнатах. Короче, как включать непонятно. Гардеробная, наверное, типа. Значит, что-то. Вот сейчас кодушка. Дальше закроется. Решили, Женька, на крышу сесть на пятьдесят первый этаж. Давай, наверх, к окошку. Да тут все такие А наверх? Да. Что Я так не Зашли Женька в ресторан на крыше, чуть до бассейна не дошли. Очень красивый ресторан с видом на башню Петроноса. А ты пиво взял? Притёкнемся. <смех> Несли Женьке еду. Какое цикерозысканное блюдо. Пусочек ягненка и одну картофелинку, и одну морковку с помидорчиком. у меня хотя бы рис с курицей, хоть ну, нормально покушать можно. Вкусно же? Угу. И вот мы вышли наконец-то в бассейн а -а -а. со второй попытки. Через ресторан пришлось, вторая попытка. Это он такой неглубокий. А -а -а. Прям хоть сейчас прыгай в воду. Ну завтра сходим. Одни китайцы. Одни китайцы. Одни везде. <реклама> а с утра прям под солнышком. Может быть, все гореть. Короче, в ресторане мы вместе совсем не наелись, поэтому мы вышли на поиски какой-нибудь еды. Забегал вот макдональдсов. слова вообще, ни капельки, ни сходишь. Посмотрим Давай... снизу, как выглядит Куала-Лумпур. Вот а -а -а. наш отель. Так непривычно. Рядом вот прям деревня-деревня идут дома. И вокруг них такие небоскребы. Везде. Везде небоскреб, посередине какие-то домики деревенские. в каком домике хотела жить. Главный университет Куала-Лумпура. Наверное, больше китунчик попрятнешься. Да. А я-то гуманитарень. Ты Да. Сейчас 10 часов вечера. Мне кажется, сейчас самая комфортная погода. Вообще да. не холодно и, в принципе, не жарко ничего. Душно. Ну, а -а -а. чуть душновато, но мне кажется, так комфортно. А -а -а. Прям в майке шорты какие самое да. Так, обнаружили какую-то сходку людей. Видимо, там есть жратва. Женька вот в эту сторону. <свист> Можно есть? Можно быть. Такой магазин. Мате, где я Попробуем Mountain New Blue Shock with Raspberry Citrous Flower. А, а где-то наливали в самолете. Очень сладкая, очень клевая штука. Всем советую синюю-синюю такую и сникерс. Пшеницу. О, еще и на две разделены, Такие маленькие. Еще и две штучки. Ну, шникер так себе. а вот пшеницу живешь. С шоколадом. Посмотри, что дали Женьки на рынке. Креветки Карри и лепешка. Не даже слюну глотать свою. <смех> Остро. Это очень острое блюдо. Очень острое. Ну, Женька, не сдается. Нет, она не очень а Она настолько хочет есть, что даже острое я не люблю, Я не люблю очень острое. Но, если я это ем, значит, это не очень острое. Просто острое блюдо. Жжет. Я могу чистить... Креветку уже прождаю. Вилками? Да. Надома елкой. Теперь у меня... Говорит что? Везде. Да, четко снаружи, а внутри.